О, как тебя зовут? Антон, Антон молодец, поймал да ротана, а? Ага. Угу. На чё ловишь? На червей болотных красных ага. Не на полосатиков? Нет, нет. Ясно ребятки Поймал, короче, три, да, карасика? Угу. И ротанов штук десять, наверное Не, по-моему, карасики четыре, нет, три ну, Карасики такие нормальные Покажи крупного саму Ой, держи, держи. держи. -мо, ты ч упустил карася? Ой, сейчас Ну ты даешь, Антоха. Ой. Зато мы это засняли. Не Кому, карасю? Пусти, карасю не повезло или тебе? Мне. Нормально, чё? Результат нормальный. Так вот, друзья, как у тебя канал называется? А Топ Антон, короче, у тебя там подписчиков много. Не, я не думаю. Давайте на молодого рыбака, друзья, подписывайтесь. Топ Антон. Ну, у тебя, конечно же, садок-то умный, но только он сильно близко это, к этой воде тут. Да. И это, друзья, красиво так и выпрыгнуть мог. Ну чё, зато теперь я знаю, что здесь смело можно рыбачить. Знаешь почему? Потому что тут карась остался один. Это сто процентов тут его можно будет поймать когда-нибудь. Ну вода уйдет, лучше будет. <губить> ты что, пешком пришел? Ну. Недалеко живешь? На пистол. А там где? Позже край. На кой а. работе? На какой работе? А? Ну. Или ты возле остановки живешь? Ну. А как фамилия? Бешкарет. Нет, не знаю. Ты прям возле остановки живешь? Да нет. Подожди, или ближе к низко да, ближе. Uh -huh. Там рядом с болотом. Ну ясно. Ну молодец. что. Сколько тебе лет? 13, 13 лет. Три карася и ротанов. Видали, друзья? И сколько ты сегодня тут уже отсидел? Uh -huh. Весь день. А сейчас почти 7 часов вечера, друзья. Вот такими вот заядлыми рыбаками становимся с молодости. Я вообще с четырех лет рыбачу. Yes, ну, вот. А я в четыре года уже своего первого карася поймал. На 250 грамм. Mm. А, наверное, лет в семь я уже на лед стал выходить. Я зимней рыбалки первый раз. Меньче, да? Не, в пять лет. Mm -hmm. Зимой поймал этого. Чубака? Не. Окунька, ерша, ерша. Mm. Ну, ерш это распространенная рыба, друзья. Так что вот смотрите, Антоха как молодец ловит. то А на щук не гоняешь? Ну, кидал, тут одна но вот меня... здесь? Да, но и не Вот нет. здесь что ли? Да. Да ну нафиг. Что, щука? Ну, вон там вон на нахи, да. Обалдеть, а вообще... я не знал, что тут, тут щущий. Офигеть. Я даже не знал, вы видали, друзья, как он ротанов-то таскает Может, мне тоже тут порыбачить? Порыбачь. Я вот тоже думаю, а где тут можно порыбачить? Хоть где, да? В два крючка больше. Но я не в два, я на один орлов, да. Это, а где ты говоришь, что тут сесть и нормально будет плевать? Хоть где? Да, ну вот тут лучше А поглубже вон там вот где-нибудь? Нет, вот тут, там мелко да? Да. Ну ладно, сейчас, друзья, проверим, что кого, как тут Может быть, вам покажу, что тут под водой, но тут сильно мелко А, мордушка, что ли? Ну ага. Ну и что? Ясно? Такие вот облачка Ну а что, друзья, поймал сегодня первого карасика, блин. Антон, у тебя больше был или нет сегодня? Такой же. Такой же был. Ну, может быть и твой попался. Вы все видели прекрасно, как он убежал карась у него. Но вот этот карась, кстати, нормальный, блин. Вот таких бы поймать на жареху было бы вообще четко. Ну ладно, все, друзья. Всем пока. Ждите дальнейших отчетов. За верхнюю губу, как мурат говорит за нижнюю, у меня за верхнюю. Ладно, всем пока. Все, друзья, поймал еще карасика небольшого, ну вот по сравнению, видите, карасенок, ну и ротанчиков поймал, то есть, сколько есть. Ну, чем богаты, тем и рады, пожарим сегодня в муке. Антоха тоже поймал уже при мне, два или три, да, уже? Три уже, да, ведь сейчас вечером? Вообще нормально, блин, дождик такой идет, блин. Я, короче, одел плащ капюшон не одел. <смех> Ладно, всем давайте, удачи. Ждем дальнейших поклевок. Ну что, друзья, поймал вот два вот таких карася. Вот этот даже крупнее, чем у меня был карась. Уже поймал я, наверное, ну, штук 6, наверное, карасей. Иван Антон, покажи Вот, видите, друзья, карасики, ротанчики тут у меня. Короче, получается, так, четыре, 4 карася. Так, ого. Так, 6-7. Так, 6. А, 6-7. 7 карасей всего поймал, друзья. Но это нормально, как бы. жареха будет нормальная, друзья. Получается нормально, сегодня порыбача. Вот такие вот дела. Покажи, Антон, это штиль какой. На озере прямо. Не на озере, а на луже. Какой вот штилек. Спокойно, дождик перестал. По планам у меня сегодня сходить. Рано утром пойду. Меня он клюет на вот эту удочку. Сейчас снимай. Может тут все попадет Я руки обтеру. Начинает так. Нет, нет, ротан перестал клювать а карасик нет-нет, да клюнет. Вообще нормально как бы получается. Поклевочку вот. Можно сказать. За 3-4 года самая такая нормальная рыбалка на карася сейчас началась. Я знаю, что вы много ловите, друзья. Но мы чем богаты, тем мы рады. Вот видишь, что-то подшатывает. Непонятно что. Ращи, соли, давай сейчас посмотрим. Может быть я его вытащу. А, нет, не выключилось. Вон даже как. Ну вот, друзья, Антон поймал. На что ты сегодня ловил, Антон? Удочки, червяк, да? Прикормка, что за прикормка у тебя была? Для чебаков прикормка. Самодельная? Нет, купленная. А, купленная, да? Ну, понятно, вот, друзья, смотрите. Карасики вот такие, вот ротанчики, короче. Ну, кому интересно, паузу нажмете, сосчитаете, сколько Антоха поймал. В свои 13 лет, ага. Ну, это нормально, друзья. Так что вот, вот такие вот дела, такой вот отчет, потом перед домом я свою рыбку выложу, ну ладно, давайте, друзья, так, ладно, так. Сейчас ребята прямо здесь козу видал, вот сюда прямо пришла и он туда убежала, наверное на ту сторону перешла, сейчас посмотрим, скорее всего на ту, была вон там, вон возле того куста. Я даже удочку бросил. Карася только вытащил, встала, она меня увидела и убежала сюда. Батарея скоро сдохнет, друзья. Поймал штук 10-12 карасей, прям таких лоптей хороших. Обалдеть. Я не ждала я тут увидеть. Ну, а что, ходят тут они. Ладно. Пойду хоть карасей вам покажу, если хватит батареи. Кстати, вот такая луна уже светит у нас. Вот. Короче, друзья, сейчас вам постараюсь по-быстренькому отснять, что у меня в пакете есть. И это... Потом рыбачить буду, если что, поймается. Если батарея у меня сдохнет, она вот-вот уже должна... То хрен с ним вам в отчете просто потом скажу, что было. Пауза. Итак, друзья, вот мои лапти. Прям вот, смотрите. Пос... Так, друзья, вот, смотрите, сколько карасей. 11 штук. Прям такие вот нормальненькие. Прям грамп... Ну чё, друзьяшки, сегодняшний отчет вот. Карасики лежат на фоне метрового... Метровой линейки железной и ротаны. Короче, 16 карасей у меня вышло. Четыре сошло хороших, прямо вот как вот почти крупный. И ротанов у меня получилось 27, по-моему, штучек. Вот карасик лежит такой вот, грубо говоря. Сами считайте размер. Вот самый большой карась. Так что вот такие, друзья, дела. Сейчас Антошки сделаю отчет. Ну что, друзья, вот запустил я их в ванну. Плавают карасяры. Карасики, блин. Классные караси, ё-моё.